Всем привет, друзья! Но обновление в Clash of Legions, RTS, стратегия в стиле фэнтези, Фантастика где-то, да, ну, конечно, поставим 5 баллов. Также тут можно кое-что еще поставить на следующем ролике. Вот даже наш э, рой канал MaxRiskGaming. Подпишитесь. Ссылка в описании. Новые игровые режимы. клановой войны. Войны. Клановые войны. Так, сначала нужно включать обновление, потом прочитать читать. Клановые войны. Вау, классно. Есть, кстати, тут информация, давайте расскажу. Во вторник, уже вторник сегодня. В 5 по Москве. Ага, понятно, уже, уже 11. Так, так, так. Клэш-легион будет проведены плановые пл технические работы в связи с устройством контент обновления. Окей, уже прошло. Организированы продолжительности три часа. Еще три часа, получается, с восьми утряда уже есть обнова. С проекта будут временно недоступны. Планирование ваших игровых активность заранее. Планируйте ваши игровые активность заранее. Также тут еще один есть пост. А, тут уже... Вау! Битва кланов уже началась. Тут такая составочка, так, обновление Идет. А, показать вам? Так, так, так, сейчас как-то... на Наведу как-то. Подождите... Вот она видите, очень классно. Значит, что там будет вопрос по игре. Информация вроде бы тут вот. Завтра будет клановая наура, то также есть статейка. Завтра вас ждет кое-что интересное, интересно воители. Хотите принять участие в, в, в, в, в веселом 1 из первых. Веселым один из первых. Обязательно найдите себе подходящий клан и убедитесь, что наш ваши боевые товарищи готовы к захватывающему сражению. Тут также есть аватарочка, я думаю, покажу. Так, подождите, подождите. Вот она. Ну, видно вам? До конца видно, думаю. Так, теперь открываем. Может быть новая иконочка будет такая вот. Заставочка. Клан битва. Нет. Ну ладно. Кстати, у меня есть такая курочка. Могу ее отставку поставить. 3 с обновлением. Насколько 7 мегабайтов. Ну окей. Это можно устроить. Вроде бы все. Команда один тут также есть. Можно уже типа, с кем-то сыграть. Лайк, подписка. Пиши комментарий. Ты выиграл или нет? Вот уже. Битва клан уже началась. Ага. Значит. И вот, друзья, вау, как классно, прямо такая реалистично Инвенты нет. Вау, это же такое еще, друзья, смотрите. Это ново обновление, инвент подсвещения, битва кланов. Раньше было все по-другому. Классно, слушайте. О, дженен, битва кланов. Это квест. Участвуйте в соревновании количественных коллекционеров. Что такое коллекционер? Это карты, голдокарты, битва кланов. завершится инвент. 15 день. А, шахматы и маты. Смотри, шахматы. Шахматы играют. конь. Блин, это прям мой шахмат реально. Участвую и получай отлично рады в битве кланов. Участвую в битве кланов один раз. Участвую в битве кланов 3-6 раз. Что это значит? Участвую в соревновании коллекционеров. Так называется? Призвать летчинника. Ага, БС, но это уже потом уже. Открыть сундук за значки. Выиграть серию рейтингов битвы. Ага, битва кланов. О га, день сбором. Окей, о, прям красиво, блять. Можно мне скрин сделать? <laughs> я прям фанат. Так что это такое? Сборник кар, 20 из 20, 20 из 20 То есть я должен собирать их. А всего там карт 50. А тут как не все карты, кстати, где этот сильный. Так, все мои персонажи Почему они все по три, по четыре уровня. Это же не мои прокачкой. А, так вы сами качаете, слушайте, а классно. Так битва клана битва коллекция коллекции Я сейчас сделаю по Сердечко есть. У меня колод. Ага. Я не гиганта, Гигантизация, изация, воспроизведить что-то типа того колод на автомате. Время завершения 15 часов очень мало. Что такое? Ага, значит, вы уже играете, уже, уже выполняете квест. Как мне выбрать? Что мне делать? Хорошо, нажимаю. Ой, oh, гад, что это такое? Двое и третий еще три. Помните, мы играли два против одного Я вроде бройки еще не загрузил, потом загружу. 2 против одного. Я один и против двоих новичков. Я их конечно же не скажу, что есть делал делать. Новая карта? Вау, новые новый, новый. Все прям новое Новая карта. нужно сориентироваться по-быстрому. Так, что такое сражение с другими игроками и побеждай? Когда ваш юнит уничтожает вражеский, ваш будет увеличиваться. Чего, блин, увеличиваться когда юнит уничтожает? Не успел. Потом почитаю, когда на паузе. Потом почитайте. Вроде бы вам нужно просто брать выгнентов. По большему счету нужно больше призвать юнитов. И не жалеть никого. Так, окей. А почему я хочу за Ада сыграть? Ладно, лед мне не нравится. Мне нравится вот что. А, что это значит? Почему у меня эти колоды? Друзья, тут у меня колоды. колоды. Всем по-разному? Да, как я понял? Круто, у меня все сильные. Я всех пробовал, кстати. Помните, в роликах? Я все колоды пробовал, я бой. Так, я конечно не буду нападать. Я закончу сначала свои три базы, Буду брать все. Чувствую себя в битве. Не ну. Ты... Я не знаю, как игра называется в той игре. Я очень помню. Потом расскажу, потом расскажу, это не та история. Так, друзья, нужно быстро-быстро строить базы. Не знаю, нужно дефаться. Так, так, так, быстро, быстрому друзья, быстро. Я не знаю какие колоды. мне колоды, не только одна мана. Почему одна мана? мне что есть построить? Ничего нет, В смысле не 5 колод. Люди 67. А так нормально, да? 7 колод нормально? 67. Сколько максимум колод? Вроде 8, кого-то не хватает. Разработчики что-то будет как-то ошибочку сделать. Тут нам не все колоды. А вот их было не, не ошибка. Вот одна штука 88 8, 8 8 карт, как я понял. Я не знаю, зачем skype призываю для красоты. М -м -м. Ну тихо-тихо-тихо. Пошли, пошли, пошли, проверим базу. Так, вдруг он там, браги здесь. А чей-чей центр. По а всем центр доступен. Ага, понял. Л базу стройте. Лазики вперед. Okay, я понял. Красиво, коридорчики сделаны. Раз, два, может быть даже третий. Уже война, а, блин. Ёбру, ты, нет, ты никто, ты офигевший. Не, ну в принципе мы не должны так сначала нужны ресурсы. Блин, а где ускорялка? Где нам ускорить нужно это все дело? Нет у нас такого. <laughs> Ладно. Зато мы отбились, друзья, зато мы отбились. Показали, что мы сильны, Регенерации. Ну, такие вот. Ну, классно, классно было. Потом будем играть в подточку. Псы, значит. Угу. Я не знаю, как они там сражаются, они не показывают карту, ну и ладно. Мне это не нужно. Я так сделаю еще призвать а кстати у нас есть села я зову про него друзья у нас есть села отлично села очень хорошо чтобы его взять себе в команду нужно попотеть нужно иметь 250 понял саву хотите запустить не пока что не нужно сало но в будущем нужно Это возьмем конечно Давай, гиганда, прошу вас. One big guns. О, спасибо. Поители. Ну, значит, да бы сова была, да? Ураганская сова. 4, 4, 8, нормально. Я не вижу, где сова. Я хочу гиганду, пусть потом уже развлекаться. Не, сначала, сначала нужно еще позармус. Пошли проверить эту базу. Сам уже мог здесь погулять. Попался. Следил за мной. Слушайте, а муж проверить базу. Вдруг э, там базу захватили мою базу. Это такое, за прикол? Не... А, никто не захватил. Отлично. Да, моя база будет там. Кстати. Кстати. Э, центр захватили. Йоу, где центр? Давайте-ка здесь давайте. Слава, должна быть здесь по центру, чтобы прям все было классно. Вот точки. То есть, когда тебе школу отступим? Фу, я понял, что-то новое узнал. Тактика строительства. Нас кто, на... кто напал почему я никого не вижу сова ты же разведку не нашли так почему где не делать разведку а у нас еще мало а, может, может войск потом а, уже будет не больше войск копать в принципе пора уже атаковать сова Прос... посмотрим в чем дело Все что-то ждут, кстати, все что-то ждут. Давайте одну базу захватим, что я бы эту захватил, потому что она рядом. Мы все, конечно, выписываем. Вот, и кого? Ну и отлично. Вару войск И набрай. Я на лазу здесь. давайте Дрэп Вдруг кто-то нападет все ресурсы Кидри макс риск. нас все что -то, что -то. А. Нужно куча ресурсов брать сужден а это главное Попробуем что-то и типа Ну в принципе можно где А? Ну mm. mm., а -да, война? А, у а, тебя часа это очень опасно это хорошо что у меня есть такой колдов. стоп они чувствовали большими что это такое что стихия такая вот стать большим а вы знаете подписчики что я теперь крутой а какие здоровики. Шестой левел крутя, блин. я стали крутыми пожалуйста сова пожалуйста регенерашнс больше очереди нет, как я понял, потому что у нас так мало как... а, блин Сова. Наблюдая, возможно враг там еще. Это действует из силы... А, до 10 убийств? О, офигеть, что это за укол? Давай, давай, давай, все. Крутяк, они такие здоровяки. А, 3 6 то есть нужно тут... Выигрывать, они а просто проигрывать. Я понял. Так, заберем, конечно, ресурс. Как же без этого? Слабые игроки могут просто пойти. Почему на меня все нападают? любились или что, блин? Я не знаю, я это ащер? Да на, да ладно не может быть такой мы все ресурсы берем что такое а? ладно ладно отступаем пешком побили много все войс хай забирают. забирает ну, в принципе должны все ресурсы забрать ресурсы крутяк это маленький вообще я не хочу жертвовать слушайте, я не хочу, хочу. Высучите, выбирайте. Сова. Не нужно, вы регенерировать. Сова, давай проверим, возможно, тут есть слабак один. Мы его уничтожим, прокачаемся этих вот, да, именно так, ман. Так, один чувак, где второго, очень слабого, и уничтожить его. Да. Э? У нас дело, Один на один будем сражаться. Так, сова, прячься. Оу, класс, друзья, классный советую, гайд один для тех, кто смотрел 15 минут на ролике. Да, секретный гайд. Пошли проверим еще кожу. Да, может быть даже что не использовать, но это не надо делать, возможно, будет война еще жестче. Не знаю, чем я так буду уничтожать их. Я хочу что-то придумать. Я хочу кусочек там что перебор не перебор нужно отдельно войск брать кстати тут кого-то один пришел что ли братан так вот, вот. Слава, а, враг строит слушать тут будет замес нужно отойти от всех чату будет замес рейтинг классно а я только на центр пойду пострю и убью кого-то. Что прокачать персонажем, ну, конечно. Это ж так вся. Вот так, опять. Уже война, окей. Блин, а как высову узнали? Вас. Войска. Атакуйте на эту базу. Пока он отвлекается. Мы, наверное, завоим эту базу. А почему -то... да да да я заметил не просто и сова. это тоже так как это новая искала брата на базу я не хочу я, я, я, я. Ну, в принципе, вот, сова, как там дела чуть не следишь а ну ладно ну, базу взять это хорошо лечите пожалуйста о, все пошли. Такой от нас всех, конечно, мы будем, будем стянуть время, вот это так типа, тоже. Как он ресурсы все забрали, о. Берите и тут. видите потихонечку. Это у нас был замес, как я помню, он завершился или же нет? Завершился, маки хватили нам отдалом я соберу все ресурсы AMS, мы становимся одни смерти но если конечно что-то придумать mm. mm. ah. <ketchup> это такой ниндзя вообще да невидимый а ah, враги тоже -то, кстати могут блин Давайте-ка, здесь. здесь. Я хочу дымить его. А, я понял, к чему он идет. Должным путем. Ну, доходи, доходи. Мм. Там тут. Тут, кстати, нападают у на нас некоторые. Ну, фай, файл нет, не такая. Кстати, до сырки максимум можно уничтожить. Ну ой, куда еще кто-то выскапывается? Бегом! Ну пока идет, мы идём сразу. Что захватил там не вот так? У меня армия придет сюда вот. сразу решёт. Вон, наблюдаю вдруг они там все здесь размытие. хорошо что сделали прямо так вот что было бы сюда вот М -м -м, не знаю чем там думать можно там враги по какой нибудь отдохните здесь так, регенерируемся к совету, к Пошли. Можно просто все брать. Так, Возьмите. А можно больше уничтожать, не просто для процесса. Согласен. Проверим эту базу. Никого уже призывают Так, я хочу ботика найти, а не просто к вам прийти в гости. И все. Замок у противника, замок уничтожен. А я понял, понял, дев делать, да, дев делать. Я на него нападу, и там уже дев, дев, и я тебя затащу. Всех затащу, всех мечтаю. Страшно, а? Пиши комментариях я пока что не знаю. Ну нет, немножко так страшно. Мне как-то уже хочу убивать кого-то, не забудь. Потом он вернется обратно. Давай. О, май гаааа, сейчас только -то из-за как хорошо. Йоу. Вот где он копил. О. Мне просто повезло, да, как я понял, да, бро, во, вот так вот, Мне просто везу, опять нет, давай уничтожим, прыгайте, всех уничтожайте, все, мульти-деплс, нет, в принципе, можно тут еще ползу уничтожить, О, так его уничтожить, так, значит, брал, что делать здесь, можно, например, здесь, потом в конце, пить. и все, шахи мат, Покачивай. Ну что, как он морк? Одиннадцатый сила. 11-й. С 11 уже нету. брали. Но ну все, друзья, мы уже врубили. Это намек, ему что? Я иду, <-граф> точку полностью захватил. Вот и все, так понятно низкие сова вижу размытие ну, все значит планкер ооо звуковой слушайте ооо реально круто так ну что давайте вырубать потихонечку всех ох а -а -а, не простить вайда из дома да да, да ну, конечно тут вот еще от них тут тут так ну подкрепление на принципе можете убивать всех так, давай ну. Рубаем не меня так достаточно воинов. Классная такая клана битва. Атакуй. Давайте базу сразу ничтожим. О да. Нет, я хотел, чтобы выжили. Ну ладно. А что он там будет в последнюю? Сажаться Так вот. Дам-дам-дам-дам. Он... Что Значит, вот. Брак тут. А -а -а. Куда же ты пошел, не Я базу буду строить. не я базу построю, чтобы потом жить дольше. Конечно, да что. Так. И также разведок сделал. Разведки, они будут разведывать все. Ну, хайреки идет, начинаем мощный, 15 убийств это максимум скорее всего У войска захватили центр тоже так делать да бессмертный куда пошел минус там что кто там выпал ладно пошли а я думал что от захватит вот так что такое тень Интересно. ладно там база база ага он прям тут усил силы именно здесь м -м -м, так он ускорил м -м, круто. так ресурс конечно врубайте зачем ресурс дербан там что будет летит новенькая там рак что а ты... давайте, врубайте, прыгайте везде давайте нам нужен центр вырубить к нам будет врубать нас что за центр кстати кусочек интересно что там было бы все что за приключение частику поезд почта блин я только вы уже еще 15 прошло Эй, разработчика прям сейчас. прекрасно блин а я я тут играл события завершено участник соревнований коллекция 1 что значит одномбит скрал предыдущая игра закончилась так кто выиграл что -то я не понял о три карты а так еще нужен там, блин собственно без меня хватит о, было круто о -хо -хо, под праздник друзья новый сынвичок лайк подписка было очень жестко я выложил ролики и хочу отдыхать получаем ой чуть не так так-то карты смотрим скоро буду я, лего всем удачи и пока до нас день я думаю успею потом сегодня поиграем еще раз Ролики ролике еще доказать что это возможно если побеждаешь то конечно это возможно ага очки клана это что значит это значит, друзья, нужно участвовать в клане. Новая а фишкам. Это в конце ролика прям такая подсказочка. Что такое? Бы было исключено, а сейчас нашло. Что происходит? Да сейчас назад исключено прибытие. Это что такое? Битва кланов. Класс. Так. Всем удачи и пока. Ярость двух. двух. У битва между кланами. Пока. Подожди, подожди. Скрим будем не сделать. Но это в конце ролика.